Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим треску с грибами и овощами в сливочно-соевом соусе. Для этого нам понадобятся грибы, треска, зелень, трав, укроп, петрушка, черный молотый перец душистый, картофель, сыр мягкий, нарезанный слайсами, сметана, перец сладкий болгарский, лук и соевый соус. Также понадобится немножко растительного масла для смазывания формы и соль. Смазываем нашу форму растительным маслом. В форму кладем картофель, нарезанный кубиками. немножко солим, немножко перчим поверх картофеля выкладываем наши грибы грибы у меня обычные лесные Немножко перчим опять и подсаливаем. Нарезанный полукольцами лук выкладываем поверх грибов. На лук выкладываем рыбу. Рыба нарезана такими вот кусочками по 2 сантиметра. Добавляем сметану. Выкладываем перец. Перец нарезан маленьким кубиком. Поливаем все нашим соевым соусом. Выкладываем оставшуюся сметану. посыпаем перцем зеленью и выкладываем сыр сыр порезан тоненькими слайсами Ставим нашу форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-50 минут. Вот у нас получилось такое замечательное блюдо. Приятного аппетита!